Всем бодрого дня! Мы находимся на районе Войковский. Рядом с площадочкой, которую поставили отчасти благодаря мне. Потому что это я ходил в управу и говорил, что не хватает в районе нормальных современных площадок. Конечно, поставили не совсем то, что я хотел, да? Сейчас я вам покажу, что поставили. То есть, видите, не совсем четкие брусья. Не совсем четкие турники. Опять огромные высоты рукохода. Доски для пресса. На каких-то гигантских расстояниях. Какой-то непонятный вообще канат для кого это все. Нормальные брусья на них всю зиму тренил. Всю зиму. Все лето, конечно же, я на них тренил. Отжимашки очень хорошо. Так, ну шведская там, еще одна шведская, кольца опять. Какие-то. Ужасные желтые тренажеры, как вы понимаете, опять бесполезны. Рука ход на нормальной высоте. И вон там вдалеке упоры для отжиманий, которые я буду сегодня использовать. Чем хороша эта площадка? Она находится между школой, школой и автобусной остановкой. То есть в идеале народ, идя из школы и обратно, Проходит мимо площадочки, что там занимается И вкачивается, в идеале На практике Я здесь сколько раз был, никого никогда не видел чтобы кто-то из школы шел и занимался Конечно, на территории той школы есть еще закрытая площадка, чисто для учеников Подобного рода, только поменьше Может они занимаются там? Может быть, может быть и нет Не знаю, в любом случае сегодня буду тренироваться здесь Сегодня делаем продвинутую технику. Последний тренировочный день. Нет, не последний. Не последний тренировочный день в этой технике. В технике нестабильных повторений. На улице минус 11. Я одет тепло, мне комфортно. Поэтому давайте разминаться и делать круги. Чувствую, будет много разных сегодня конструкций. Погнали. Ну вот такая получилась тренировка, как вы обратили внимание, никто за это все время на площадку так и не пришел Поэтому... Честно говоря, я не вижу смысла ставить площадки большого И надеяться, что люди сразу начнут заниматься Нет, я даже скорее против этого Я хочу, чтобы ребята, которые занимаются, они сами учились взаимодействовать с властью, сами учились выбивать в администрации площадки И у них и отношение будет другое к этому, и заниматься они будут потому что это что-то, чего они сами достигли, это их понимаете? это не так, что им подарили сверху поставили, или даже когда ставят не спрашивая или когда ставят какую-то фигню, здесь еще не самый плохой вариант так что я за то, чтобы ребят сами выбивали ну, в принципе, эту я выбил так что я на ней и занимаюсь чего я еще хочу? О, еще момент, на который стоит обратить внимание когда вы делаете приседания Вот с нестабильные приседания. Вы приседать начинаете только когда вы уже вторую ногу поставили на пол. Я уже говорил об этом. И в отжиманиях тоже самое выпады. Но, еще раз повторюсь: вот вы как бы выжили себя наверх, подняли ногу руку, опустили ее и только после этого начинаете опускаться вниз. Потому что если вы начнете опускаться раньше, или перенестите вес на ту ногу, которая еще в воздухе то вы создадите ударную нагрузку, либо создадите нагрузку нестабильного характера на ту ногу, на которую опираетесь, в общем и так, и так, это будет не самым безопасным и не самым эффективным вариантом собственно, я не говорю здесь о какой-то правильной, неправильной технике я говорю именно о вашей безопасности и эффективности упражнения вот, на этом на сегодня все увидимся завтра на новой площадке всем продуктивных тренировок до завтра